Итак, хастрика вариант номер два. Нижняя часть живота, прокачиваем левый канал, вдохи-выдохи равные, правый канал, вдохи-выдохи равные. Потом оба канала, вдох-выдох, нижней частью живота, вдох и выдох равные. Дальше досчитали до 30, 30 вдохов, делаем глубокий вдох, наполняем Полость легких, простукиваем в течение 5 секунд, не больше. Простучали, держим верхний замок, затем медленный выдох. Полностью все выпускаем и, не вдыхая, втягиваем живот. Втягиваем живот, держим верхний замок и держим до упора, сколько можем. Дошли до упора, делаем вдох и заканчиваем. Для углубления эффекта повторить три раза.